Создатели канала «Твой бизнес» не несут ответственности за действия, совершенные слушателями. Информация предоставлена исключительно в ознакомительных целях. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Здравствуйте, друзья! В прошлом видео я обещал сделать ролик по стартовому капиталу, поэтому сегодня расскажу, что же такое стартовый капитал, насколько важен стартовый капитал в развитии бизнеса и где его взять. В каких суммах исчисляется и нужен ли он вообще для развития бизнеса или можно обойтись без него экономисты утверждают что без стартового капитала нельзя создать стабильный бизнес я же считаю что это не совсем верно ведь ваш главный капитал это ваша идентичность ваш интеллект на протяжении жизни вы развивались познавали мир получали знания в различного рода учебных заведениях вы читали книги общались с разными интересными людьми Стартовый капитал – это начальный капитал, необходимый для открытия собственного дела, создания предприятия. Обычно это денежные или любые другие материальные средства, которые были вложены в бизнес на начальном этапе. Стартовый капитал включает в себя текущие затраты на первоначальной стадии развития производства. Организация, либо предприятие, должно обладать определенными средствами для того, чтобы начать осуществлять свою деятельность. Стартовый капитал – это своеобразный вид инвестиций, которые были задействованы еще до момента, когда предприятие, либо организация начала приносить прибыль. Стартовый капитал бывает двух видов – денежный и материальный. Для создания стабильного бизнеса вам потребуются оба вида. Денежный капитал подразумевает, прежде всего, наличные или безналичные средства. Материальный капитал бывает в нескольких формах. Частная собственность, в которую входят автомобили или иные транспортные средства, спецтехника, недвижимость, профессиональное оборудование, интеллектуальный вклад, идеи, изобретения, разработки и иные результаты научного или творческого труда. Как получить стартовый капитал? Чтобы получить стартовый капитал для открытия своего дела, следует проанализировать его источники. Прежде всего это личные средства, их можно заработать, либо накопить. Гранты, субсидии со стороны государства, кредит в банке, займу родных или знакомых. Деньги инвесторов. Если вы не хотите брать кредит для стартового капитала, то есть множество способов, как обойтись без него. Интересной практикой является крауд инвестинг, когда инвестор становится собственником бизнеса, владея частью акций компании. Другой способ это краудфандинг, это объединение средств нескольких лиц, чтобы помочь другим в реализации их идей. Получение стартового капитала от государства. Помимо перечисленных способов, можно получить стартовые капиталы от государства. Главное преимущество государственного финансирования состоит в безвозмездности. Выгода государства заключается в развитии экономики, так как вы предоставите рабочие места и будете платить налоги. Грант – это деньги с городского или областного бюджета. Грант могут предоставить, если сам владелец бизнеса готов вложить минимум 30% от требуемой суммы. Получить деньги от государства непросто, потребуется качественный бизнес-план. В нем обязательно следует указать число новых рабочих мест, предоставляемых бизнес-проектом. Уровень актуальности и востребованности данного вида услуг или товаров. Кроме бизнес-плана, перед обращением к государству надо заранее зарегистрировать свою предпринимательскую деятельность. В каждом регионе страны действуют свои программы. Вывод. Друзья, на планете Земля живет порядка 8 миллиардов человек. У каждого из них есть свои планы на жизнь, свои надежды, в том числе и финансовые. Большинство из них живут в городах, либо в мегаполисах, что говорит о высоком уровне конкуренции. Некоторые из них работают в офисах. Некоторые на рынках, взаимодействуя с покупателями. И всеми ими движет желание заработать деньги. Если вами движет идея создать и удержать свой бизнес, то рекомендую серьезно обдумать вопросы финансирования своего дела. Лично я больше склоняюсь к использованию собственных средств и привлечению средств государства на безвозмездной основе. В этом случае вы ничего не будете должны и даже сможете помочь экономике посредством создания новых рабочих мест. Если вам пришла в голову идея кредитования в банке, то прошу подождите первых финансовых результатов. По моему мнению, в банке можно брать не более 30% от общей сметы бизнеса. Да и то, только на развитие. Также не рекомендую продавать для этого личное имущество, автомобили, недвижимость. Они сами по себе могут стать вашим источником дохода. И не забудьте проработать вопрос вывода средств из бизнеса и минимизации риска и финансовых потерь. В следующем видео я расскажу о влиянии окружения предпринимателя на успешность бизнеса.